Друзья, на бирже Eobit в инвестициях e прибыль увеличена в 2 раза. Вы можете посмотреть мое вчерашнее видео и сравнить таблицы. Если до сегодняшнего дня вы получали 1 токен за первый уровень, 5 со второй, 10 за третий, сегодня уже 2, 10, 20, а цена покупки уровня осталась прежней. Соответственно, ежегодная прибыль со вложенных средств у вас составит 10 иксов. Вложили 50, через год вывели 500. Вложили 1000, через год получили 10 тысяч. Ежедневная прибыль зависит от текущего курса. Второй день держится на отметке 14 центов. Неделю назад опускалась цена до 11 центов, потом резко поднялась веры до 17 монету пампит, дампит постепенно она то вверх, то вниз скачет если цена идет вниз это не повод сливать все свои монеты чтобы получить хоть какую-то прибыль можно подержать их на балансе они не мешаются и дождаться роста цены так называемого пампа в разделе доступно Точнее в колонке доступно отображено количество доступных уровней для покупки. На сегодняшний день, текущий момент по нулям, нужно выжидать. Разбирают очень быстро. Сумма уже 1 900 000. Это общий пул. Сколько людей приобрело данный токен. Инвестиции составляют Кто вложился до сегодняшнего дня, уже намного быстрее окупят вложенные средства, то есть в два раза, если раньше, например, за месяц вы выводите свои вложенные 50 USDT, то теперь это за пару недель. Ссылка на регистрацию будет в описании для того, чтобы получать еще прибыль. Каждый день необходимо играть в DICE. 10 игр на монету и e step по минимальным суммам. Идет таймер. Делаем 10 игр в DICE. Можно 11-12, чтобы наверняка. Дожидаемся обнуления, начисления на баланс. Запускается таймер повторно. Делаем сразу 10 игр. И ждем следующего начисления. Так два раза в день.